Комбьютизированный экспериментальный центр При лаборатории исследования природы порталов Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха Доставило вам положительные эмоции Анализ особенностей вашего организма завершен Мы готовы приступить к опыту. Перед началом тестирования, хотим вам напомнить Что хотя бы на принципов экспериментального центра Является обучение в игровой форме Мы по гарантируем поступки Увечий и драгун Из соображений вашей безопасности И безопасности окружающих Если жители затрагиваются Чего бы это ни было вообще Ох. А, все, вщемил Челюсти олдскула, я научился Боник, О, а, застря... Ну все, а нет, живой еще. Наконец-то мне дали ее. О, да, да, да, детка, я как с рубками стал. Очень люблю порталы. Порталы прям обожаю, я прям от них теку. Блядь, Изи, невероятно. естественно, спасибо за похвалу, гладильная доска, но я бы справился и сам. Какие лесы? ты? Иди лесом сама, поняла? Ху. Я промазал. У мужчин вообще часто не получается с первого раза, так что не обессудь Гладис. Хотя играю за тёлку. да поу. Наказание за ошибку. Это я пошутил. на А ты знаешь, что тут есть на самом деле проходит такой... Хорошо. А щи. Хорошо, хорошо, отлично, идеально, сохранение кинетической энергии, это физика, это логика немножко, как упал, так и выпал, как вставил, так вставил, как выставил, так выставил, как высунул, так высунул, ну в общем, логика предельно ясна. а вот и, а вон и я, кстати, неплохая у меня попка. Оп, это изи, все, все, давай за этот, картошка, давай, замолчи, помолчи Ну давай, хорошо, спасибо Вот за это я обожаю просто портал Тут на самом деле фейл, но мне-то все равно, я-то прошел Ха -ха -ха. Мы делаем распрыжку и сюда и все Мне кажется, Глэдис вообще жестко на И она, мне кажется, хочет убить Совсем немножко, мне кажется, она уже заткнулась Она поняла, что я немножко 200 ICQ Мои подсчеты пошли по жопе Оп. Да, молодец Ну все, иди ну, как бы гений, мастер, миллиардер, э, филантроп, и так далее. Э, можно? Я нажму кнопку э, э, э, Опа! А ты меня не заденешь. Ха-ха. Воу, щит! Воу, живой еще. Ха. А -а -а. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Попробуем. Давай. Удачи.